мы сходили с супругой на концерт Курентиса ну, в общем, да, просто, конечно получили колоссальный эмоциональный заряд и, да, были какое-то время в ресурсе потому что, ну, это, да, мастерство высшего пилотажа и владение технологиями да, которые вдохновляют вдохновение, это целая цепочка и химических, психоэмоциональных реакций в организме Но вот. но ну а что дальше, могу я в этом состоянии находиться все время, да, как многие пытаются это делать конечно нет, это неправильно, то есть ресурс предполагает некую колебательность процессов, то есть нужно понимать, что сейчас вот вы вышли в состоянии эйфории, находитесь там в состоянии экстаза вот, да, любого кто-то получил новые знания, да, кто-то сделал для себя новое открытие, кто-то э, тренировался несколько лет, что там забежил этаж, и, в общем-то, у него это получилось наконец. Вот. И он-то в счастье, вот, ну будет ли, сейчас извиняюсь, человек который добежал э, э, до сотого этажа в ресурсе, да, ли, живет ли он там до 120 лет, ну, во-первых, об этом никто не может сказать, это понятно, да, все под Богом ходим, но, тем не менее, есть масса факторов, которые <coughs> скрытые, да, то есть, есть очевидные факторы, здоровье, благополучие, хорошее настроение, есть скрытые, поэтому, я в пользу, все-таки более объективного восприятия и понимания себя. То есть как бы, реальность. Ну, счету мы имеем несколько реальностей. То есть первая реальность это человека о себе. Вот у него есть такое убеждение, что я бегаю по утрам, я там, значит, ем только растительную пищу, я медитирую там по два часа в день. Все, да? Я, значит, выполняю свои ресурсы и все. То есть это Фрагмент реальности. То есть вот то, что я вижу на практике, это фрагментированное восприятие событий, ну и себя, понимание. То есть это такая реальность, часть реальности. То есть это представление о себе. Вторая реальность, <coughs> это которой врач уже может составить о человеке. Для этого кроме опроса, да, осмотра, различных скрининговых технологий Есть еще да, и углубленные исследования, которые показывают Вот там у вас, значит, здесь это нехватка этого Здесь вот превышен показатель гомоцистеин Гомоцистеин травмирует стенку сосудов И значит, да, тросклероз вам обеспечен, если вы ничего ну, выраженный да, Особенно там у мужчин, потому что у женщин еще эстрогена защищают до наступления менопаузы сосуды. Вот, поэтому очень важно женщинам после наступления менопаузы не только там за магнием следить, за половыми гормонами, да и за станичитами железой, а еще и за уровнем гомоцистеина, потому что сосуды становятся более подвержены а, влиянию а, этого а, такого разрушающего фактора, который провоцирует развитие атеросклероза. Знаете, вот а, если я вижу, человек ведет джошь, вот, то есть он в своем э, мнимом благополучии находится, да, в состоянии э, вот, ресурса э, и в потоке. Вот. А по факту да, у него значит, сосуды закрыты, там, сонные артерии на 40%, в мозге уже есть э, э, э, ишемические очаги, которые видны по МРТ вот, здесь, ну, и не надо как бы быть пророком каким-то, особенным листовицем для того, чтобы понимать, да, куда это все идет, вот, то есть как, как минимум, нужно приводить в порядок все эти показатели и потом, да, с умеренными, правильными движениями и нагрузками заниматься, потому что еще один перекос, который я вижу в жизни, это перекос, ну, сейчас, может быть, в пандемию, там, в связи с этими ограничениями, со всеми стало меньше фанатов физической гиперактивности. А до этого, ну, прям регулярно видел людей, которые себя истощали физическими упражнениями. Знаете, то есть, вот у меня есть один пациент, он там раз в полгода приезжает, я в манитуру, вот, вот, он там живет в Лондоне и тут решил, значит, ударить по физической нагрузке. Я смотрю, а миокард у него стал хуже. Знаете, то есть, чем он был полгода назад. Я говорю, в чем причина? Вот, ну, причина в том, что он стал себя активнее нагружать. То есть, знаете, умеренность это то, чего, конечно, у нас не хватает по жизни. И да, проблема молодых, вот они открывают здесь какую-то линию, вот она, о, работает. Знаете, я там занялся йогой отлично, да, умел в профессиональных руках замечательные системы упражнений. Главное, чтобы это было без сектантства. Да, чтобы это не, не приводило к социальной дезактивации, человек не выпадал со своими сверхценными идеями из общества. Ну, хотя, если это его выбор, да, и там, child free, ну почему нет? Вот. Но это должно быть осознанное движение, не так, как знаете, вот зомби, которые пошли с вытянутыми вперед руками. Да, вот, которых сейчас ну, формирование пластвует. А, это тема да, различных скажем, структур да, и спортивных и так далее. Но хорошо, когда это все грамотно делается. Я э, только за. Вот. Это редко бывает.